Ночь. Зимний город. На перекрестке мерзнет гаишник в тулупе, в валенках, Советский Союз, 60-й. Останавливается машина, за рулем японец. Японец опускает стекло, кланяется и говорит. Ома варисан, кона сабиси юкино Цумота мати де Кока-кола, но бин одода де кэмэс -ка. Гаишник пучит глаза и, я, извиняюсь, не понял... Бутылочку чего-чего вы хотите купить в этом печальном заснеженном городе?